Добрый день! С вами снова интернет-магазин «Водолей» и сегодня мы поговорим о обратных клапанах для насосов и как их смонтировать. Насос скваженный погружной, может иметь встроенный обратный клапан, а может его не иметь. К примеру, в насосах «Водолей» обратного клапана нет, и его необходимо обязательно устанавливать, если насос работает в автоматическом режиме. В многих моделях обратные клапана встроены, но они имеют крайне низкую степень надежности, и требует продублировать их латунными отдельными обратными клапанами. В таких брендах, как Грунфос и Педрола, обратный клапан довольно высокого качества, и зачастую дополнительные установки обратного клапана не требуется. Но многие монтажники все равно предпочитают поставить его, так как срок службы обратного клапана зависит от качества воды, и зачастую составляет примерно 5-7 лет. Итак, непосредственно к обратным клапанам. Они обычно выполнены из латуни и имеют самую важную часть, это внутреннюю часть сердечника. Из чего же он должен быть сделан? Они бывают пластиковые сердечники и металлические. Латунь и нержавеющая сталь исполнения. По производителям особой роли нету, Самое важное обратить именно на качество внутренних материалов, так как они будут отвечать за срок службы обратного клапана. Если вы приобрели обратный клапан с сердечником из пластика, то готовьтесь к тому, что он крайне быстро выйдет из строя при интенсивном использовании, так как пластик загибается и просто начинает подклинивать. Поэтому в нашем интернет-магазине вы можете приобрести обратные клапана только с качественными сердечниками Польша и Италия. А теперь непосредственно к самому насосу. Выходы из насосов могут быть разного диаметра. Это не обязательно, что если выход имеет диаметр 40, ДУ-40 или 32 Это не обязательно ставить сюда клапан 32 или 40 размером Важно именно тот объем воды, который вы перекачиваете То есть если в среднем ваш объем воды до 3 метров кубических в час И вы при этом ставите выходную трубу 32 миллиметра понаружу полиэтиленовую То вам достаточно точно также поставить дюймовый обратный клапан на насос и подать воду в дом для соосных подключений если здесь дюймовый выход и обратный клапан имеет один дюйм используется стандартный ниппель с резьбами один дюйм один дюйм соответственно смотрим на обратном клапане обязательно есть стрелка направления движения воды то есть вода от насоса должна идти вверх соответственно стрелка направлена вверх с нижней части мы вставляем ниппель Этой частью мы его вставляем в насос. И дальше, после обратного клапана, у нас идет переход на полиэтиленовую трубу. Для этого нам пригодится фитинг-компрессионный муфта 32 на дюйм с наружной резьбой. Соответственно, она вставляется, и сюда будет уже вставлена дальше труба и подача воды наверх обязательно все резьбы должны быть упакованы на уплотнительные материалы, фумленту или лен. Лучше советуем вам, естественно, лен. Если насос имеет большое выходное отверстие, в данном случае мы переменяем ниппель редукционный. 32 на 25 или 40 на 25. В данном случае здесь у нас резьба 40. Вставили ниппель редукционный. Обратный клапан смотрим стрелочку направления движения воды. Резьбу все запаковали и вставляем дальше муфту и пошли наверх. Также встречаются иногда обратные клапаны, имеющие сразу наружную резьбу и внутреннюю резьбу. То есть, опять же, стрелка направления движения воды может быть как от наружной к внутренней, так и наоборот. Если у вас движение от наружной резьбы к внутренней, это обратный клапан для скважинных насосов, когда у нас вкручивается сразу он прямо в насос. Если движение наоборот, от внутренней резьбе к наружной, то это обратный клапан для насосных станций, когда он ставится перед насосом, и, соответственно, вода подается отсюда, а сюда уже входит в насос. Так что мы посмотрели с вами обратные клапана, посмотрели их возможность, варианты монтажа. Я надеюсь, вопросов у вас не осталось. Если они есть, пишите, снизу комментарии оставляйте, мы попробуем на них ответить. С вами был интернет-магазин «Водолей». Всего доброго, до свидания.